Да это стоит копейки Конечно. Да это сделано с заботой о природе Конечно. Да тут встроена лестница Конечно. Да мы молодцы Конечно. Привет всем В этом видео расскажу о том, как мы делали колодец из покрышек А точнее кессон для скважины Вначале мы взяли покрышки на грузовой шиномонтажке Отдали нам их бесплатно Обозначили диаметр колодца на две лопаты больше покрышки и начали копать. Поначалу все шло весело, но потом пошла глина. Тут, конечно, пришлось попотеть. Высота колодца получилась по 2 метра. На низ колодца выбрали три самых больших покрышки, чтобы в случае чего можно было удобнее производить там работы. Для этой же цели срезали корды у покрышек. У первой и третьей по одному, а у средней оба. Резку производили с помощью дрели и электролобзика с пилкой по металлу. В нижней покрышке сделали отверстие под гильзу для водопровода с помощью того же инструмента. Первую покрышку уложили оставшимся кордом к низу, так чтобы скважина была не по центру. Опять же, для более удобной работы в случае чего. Потом уложили вторую покрышку, и тут пришла зима. Обвязали скважину, подключили водопровод, утеплили все это дело и оставили тогда весны. И вот пришла весна. Уложил оставшиеся три покрышки и засыпал их глиной, создав гидрозамок. Стыки между покрышками запенил монтажной пеной. Очень классная монтажная пена и вы здоровы! Вы были смотрели, Да. классная монтажная пена и вы здорово. впоследствии будет сделан люк и отмостка это уже третий объект сделанный из покрышек первый был септик на него тоже обязательно сниму видео второй это фундамент симыкина на канале про него уже есть видео ссылку ищите в подсказках или в описании и конечно же подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео оставляйте свои комментарии ставьте лайки и до новых встреч!